Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! Надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно. Рада вас приветствовать из Турции. А вы откуда меня рады приветствовать? У нас сегодня регулярное, еженедельное такое мероприятие которая касается каких-то аспектов здоровья просто человека. Вот. И, и кто сегодня впервые, единичку поставьте, сейчас расскажу, кто я такая. Только прямой эфир еще в инстаграмчике запущу, забыла. <как> Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я очень рада вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Оно касается здоровья. Кто я такая? Я Бахтина Елена, моя специальность врач-кушер-гинеколог, генетик. И я всегда хотела заниматься профилактикой, потому что лучше не допустить какую-нибудь болячку, чем потом ее героически лечить. Есть такая фраза, герои не нужны там, где работает профессионал. Или как, да? ну да, герои не нужны, там достаточно, чтобы работали профессионалы вот, и моя задача, чтобы в принципе все люди, которые хоть чуть-чуть со мной как-то соприкоснулись в течение жизни очень большое спасибо за возможность иметь интернет общения чтобы эти люди обратили внимание просто на себя, на свое здоровье поняли, что они не вечные поняли, что они не бессмертные поняли, что последние 20-50 лет жизни можно провести в полном здравии, получая от процесса удовольствия или уграть себя примерно к 60 годам так получается у большинства населения неумеренным питанием отсутствием физической нагрузки и какими-то вредными привычками которые кстати говоря я думаю что Самая вредная привычка это все-таки отсутствие физической нагрузки и неумеренное питание. Вот. А вот пить, курить и ругаться матом это тоже, конечно, вредные привычки, но они не так сильно портят все-таки здоровье человечества, как вот первые две. Вот. Соответственно, ну, это я это мое внутреннее такое убеждение, потому что, ну, в целом, Всем нужно пользоваться, знаете, везде искать золотую середину. И сегодня я хочу также вас поздравить с Днем психического здоровья. Сегодня 10 октября. Вот день психического здоровья, ну вот всем нам с вами психического здоровья, да, герои нужны там, где не хватает профессионалов, Юра, точно, это твоя фраза, вот думала, вспоминала и никак не могла понять. Да, мне сегодня в чате помогает Юрий Гончаренко. И татьяна измайлова вот спасибо большое за помощь они всегда рядышком они всегда вот тут вот где-то вот и э, то что я не успеваю доделывать они обязательно доделают. спасибо большое им за это ну что а у нас сегодня с вами работа с суставами потому что что осень а осень это меня заваливают жалобами а Лена, болят суставы, Лена, я уже расходилась, а вот теперь суставы болят, Лена, что делать? В общем, очень много вопросов по суставам, потому что у нас меня поменялся сезон года. Вот Я так скажу, поболят и перестанут, да, вы знаете, что это сезонное обострение, но если вы не будете уделять внимание структуре, то есть хрящам, костям, связочкам, то а, со временем обострение будет все чаще и чаще, длиннее и длиннее и болезненнее и болезненнее. Зачем нам это? Поэтому распорядок работы у нас сегодня с вами такой. Сначала разбираемся с суставами. вот а Я вам надиктую основные ключевые моменты, а, а потом я отвечу на ваши вопросы. Угу, годится, кстати говоря, у кого сейчас болят суставы, плюсик поставьте, пожалуйста, просто поставьте плюс, плюсик, угу, чтобы я понимала, что я сейчас в ушке а, тем людям говорю, которым вот прям надо. Угу. Хорошо. А начнем мы с вами с того, что Боженька придумал все очень интересно. Одна косточка не не сочленяется с другой косточкой это было бы очень-очень больно. Но он придумал так, что на одну косточку он боксерскую перчатку в виде хряща надевает, и на другую боксерскую перчатку в виде хряща. И сочленение этих костей через хрящевую ткань, не имеющую своей кровеносной системы, не имеющей иннервации, очень даже ничего. Мы бегаем, прыгаем, вижу ваши плюсики а на этих суставах и все нормально один раз я еще была студенткой, точнее, видимо, молодым доктором, интерном. Вот. И я, я до сих пор бегаю, честно говоря, по лестницам через ступеньку. Я заметила, что мне через ступеньку намного проще, чем на каждую ступеньку написать, э, бегать. И я через одну, через две ступеньки пару дому бегал туда-сюда. А сзади меня шла старая акушер-гинеколог, которая ну, всю жизнь в операционной. Ну, в общем, это такое у нее Такая судьба не совсем простая была. Она говорит, Бахтина, зараза такая. Если бы ты знала, как болят суставы в старости, ты бы сейчас через две ступени не прыгала. А я вам сегодня прям докажу, что надо прыгать, что нужно давать себе физическую нагрузку. Итак, вот у нас есть костная ткань. На костной ткани есть хрящевые вот эти вот прослоечки. И еще есть оболочка сустава, суставная сумка, в которой должно быть должное количество внутри суставной смазки. Это уменьшает истирание суставных сочленяющихся поверхностях, ну, потому что уменьшает но мы сегодня с вами должны поговорить давайте сначала о костях имеет смысл иметь очень плотные очень качественно сделанные костные костные э, структуры костные ткани потому что если костная ткань теряет массу вижу сколько плюсиков боже девочки слушайте вот например превращается в такую остеопорозную как один мужчина сказал лена остеопороз это как будто бы молью кость побила да вот но многие из нас думает что остеопороз это просто потеря кальция вот давайте с этого момента перестанем так думать остеопороз это не потеря кальция это сначала потеря костной массы а потом прям заболевание это самое часто ну, это болезнь цивилизации и очень большое количество людей но ну, все мы имеем тенденцию потихонечку заходить в этот остеопороз особенно женщины но я сегодня не об остеопорозе а сегодня прям практически такие знания по о том как свои суставы строить вот нам нужно четко понимать какую норму все-таки по кальцию мы себе должны давать потому что кальций есть в структуре костной ткани и, и как вы видите я показываю тут картинки не везде правда показано идите у меня по на слух воспринимайте вот а, нужен примерно 1 грамм или 1000 миллиграмм кальция причем уже с детского возраста с 10 с 13 лет поэтому друзья мои вот в 10 13 лет а, у мальчиков происходит вытяжение период вытяжения у девочек чуть чуть раньше вот а, в 13 16 лет потребность в кальции 1200 вот потом немножко снижается опять на тысячу очень многие люди очень многие родители отдают своих детей на разные там спортивные секции джи джитсу бег не знаю там борьба и так далее и совсем не думают о минерализации костной ткани ребенок старается у ребенка гигантские нагрузки вот а кушает он так как кушает вот эти вот соседние хилики которые вот вообще только в смартфоне поэтому Поэтому если на вашего ребенка большая нагрузка, смотрите. Вы умный родитель, если вы минерализируете костную ткань вашего ребенка. И вы глупый родитель. Вы не увидите, как ваш ребенок будет страдать суставами, потому что в тот момент вас уже не будет на белом свете. Но знаете, это ваше, это вы пропустили. это ну, Просто это вы пропустили. И вы теперь уже знаете, и если будете пропускать, если не будете ребенку своему давать нормальные формы кальций, сами не будете есть, то все, это осознанное вредительство. Серьезно вам говорю. А я сейчас о людях 25-55 лет, которым нужен всего 1 грамм кальция. кальция. А также о людях старше 55 лет, вот, которым нужно 1200 мг кальция, потому что все знают, что мы двигаемся к Кальция входит в структуру соединительной ткани вот я не буду долго говорить из каких обычных продуктов питания можно взять кальций потому что я очень подробно об этом говорю в системе старости нет это общая консолидирующая система где я говорю о том как сохранить себя и седьмая ступень системы старости нет мы прям целую неделю разбираем вот эти моменты можете сами подсчитать вообще провести исследование сколько и каких продуктов вам нужно съедать для того, чтобы набрать суточную норму кальция. Я просчитала, я исследую, вот, и я, честно говоря, себя без кальция не оставляю, потому что я человек бегающий, я человек плавающий, я человек, который, ну, полчаса несколько раз в неделю проводят в спортивном зале поэтому мне нужен обязательно кальций тут только вопрос о формах кальция тоже кратенько скажу в основном продается сейчас на рынке тупая форма кальция кальция карбонат. тупее не бывает это мел это яичная скорлупа это жемчужный порошок вот пойдет в кровь сосется в кровь и может быть попадет в структуры костной ткани всего лишь на 3 ну ладно на 5 процентов а в сети продается кальция цитрат это уже лучше биодоступность 15-20 процентов но есть и другие формы кальция это хилаты но ну, цитрат тоже относится к хилатам то есть что такое хилат Это кальций в окружении какой-нибудь органической молекулы но есть более удачные органические молекулы которые дают большую биологическую доступность это именно например хилаты и их биодоступность 40-60 процентов. 40 в организме который постарше 60 в организме который помладше именно поэтому я привлекаю ваше внимание к хилатным формам кальция вот собственно которыми я в том числе пользуюсь есть еще кальций который прошел через растения вот там ты просто суточную норму из таблеточек из капсулок не получишь потому что то что прошло через растение содержит какое-то количество кальция но сложно определить какое именно вот это могут быть коллоидные минералы это могут быть растения которые по своей природе накапливают кальций вот нам же для здоровья опорно-двигательной системе у меня сегодня прикладная такая часть моя лекция сегодня прикладная чтобы вы прямо в голове создали себе последовательность так для костей для хрящей я делаю раз два три так вот я вам показываю какие ну, продукты лично для себя использую и советую большому количеству других людей это все различные формы кальция. это может быть кальций магний хилат где он тут кальций магний хилат в одной таблеточке 250 миллиграмм кальция различных форм в том числе аминокислотного хилата вот это э, плюс. я считаю что э, он лучше усваивается даже чем кальций магний но там в каждой таблеточке 150 миллиграмм кальция почему лучше усваиваться можно сказать что это витаминный продукт в большей степени витаминный кальций содержащий и он очень хорош для людей пожилого возраста потому что там даже ферменты есть это очень важно вот почему мы здесь используем э, я сейчас озвучиваю вам набор которые продаются в НСП, здоровье ваших костей. Почему мы здесь озвучиваем МСМ, метан Это тоже минерализация, это источник органической серы. Потому что мы сейчас говорим о, о строительстве коллагена, костной ткани, а строительство коллагена хрящевой ткани, о а строительстве коллагена связочного аппарата. И без серы ни туда ни сюда. Хотя сера очень важна и для печени, и для снижения аллергической нагрузки. Ну, в общем, много всяких факторов. Вот. А почему здесь, что тут делает магний хилатная форма? А мы думаем, что ну, как бы упрощение кальций в кости, а магний в мышце. На самом деле нет. Большое количество магния также находится в костях. Но мы, мы же сейчас Занимаемся костно-мышечной системой. Нам и косточки важны, и мышечная часть нам тоже важна. Поэтому все девочки, все мальчики, которые хотят просто не упустить минерализацию костной ткани, вот просто пусть это будет. Вы можете просто пользоваться этим этим набором по набору здоровья ваших костей и баночку за баночкой просто пропивать. Вот. Я чередую кальций, магний, хилат и плюс, Я их просто чередую. То один, то другой, то один, то другой. Вот есть такое дело, да. А, а очень много сейчас жалоб на боли, друзья. Если у вас уже боли в суставах, это что означает? Это означает, что хрящик он уже износился. Ну, например, возьмем коленный сустав. А, вот это это хрящевая хрящевая Перчатка, о которой я говорила в самом начале, ее кто-то уже поел, она растрескалась, она кусками развалилась, в том числе с образованием внутрисуставных мышей и так далее. И когда я поняла этот процесс, я поняла, насколько бесперспективно лечить таких больных и насколько перспективно учить людей не доходить до такого состояния. Это очень важно, это очень важно. Поэтому, если у вас уже болит или побаливает вот эти плюсики, что вы поставили, это что означает? Это означает, что в хрящ в чрезвычайно измотанном состоянии. И нет такой таблетки, которая возьмет и все, и теперь у тебя хрящ, как у 25-летнего человека. Почему? Потому что вот костная ткань. Она в глубине самого сустава, да? но она тоже может быть порозная, она тоже может не держать, не держать нагрузку, особенно если человек еще полнеет. Это вообще это гипернагрузка на суставы, во-первых, недокормленные суставы, во-вторых, гипернагрузка. Но над этой косточкой еще есть хрящевая прослойка. И ее поверхность хряща в 60 раз более гладкая, чем лед, шлифованный лед. Это очень важно для сочленяющихся поверхностей. Потом начинаются сверху какие-то зазубринки на поверхности хряща. И это вы еще не чувствуете, никаких болей еще нет. А когда происходит уменьшение толщины хрящевой прослойки, где бы это ни было, в коленках, в тазобедренных суставах, в межпозвоночных хрящи, вот тогда человек начинает ощущать боль, и у него меняется биомеханика движения. Он начинает себя щадить, он начинает больное колено щадить, или больной тазобедренный сустав прихрамывать. Это полностью меняет би механику, вот кто занимается соматикой, кто, может быть, массажами занимается, вы сейчас меня очень четко понимаете. Приходит к вам совершенно перекру перекрученный клиент. А почему? Потому что у него хроническая боль, например, в правом тазобедренном суставе. Вся нагрузка на здоровый тазобедренный сустав, на здоровый коленный сустав. Везде происходит компенсация. Боже, как это все дело раскрутить. А кормить нужно то, что уже а, пострадало и то, что еще не пострадало. Но если один сустав пострадал, то обязательно пострадает и другой, и третий, и четвертый, и двадцать пятый. Понимаете? И вот на этом этапе, когда происходит уменьшение прослоечки, вот а, а, уже начиная начинаются болевые ощущения. Это очень поздно. И когда совсем поздно, когда точка невозврата, когда хряща уже нет. Вот это все, это точка невозврата, тогда кость может просто срастись с костью, это будет синастоз, и в этом суставе никогда не будет движения. Вот такая вот история. То есть есть точка невозврата в заболеваниях суставов Есть, конечно, есть, безусловно. Все вопросы в конце вот а ну как это можно представить себе на хрящиках так и представляете сначала хрящ гладкий потом на нем трещинки потом кусочки вываливаются и так далее вот так и представляете поэтому ваша задача вот мы все пользуемся суставами некоторые думают вот все у меня сейчас болят суставы значит я не буду заниматься физической нагрузкой но в целом да на то боль и дана чтобы вы остановились физической нагрузки далее ей дали это, этой системе по-своему перестроиться, по-своему преодолеть. Это воспаление, эту перегрузку и так далее. Но, но знаете, как устроена кость? Она устроена как пьезоэлектрический кристалл. Если я сегодня двигала мышцы, ну, ну давала на нее нагрузку, эта мышца давала нагрузку на костные ориентиры, ну, туда, где она прикреплена. И, соответственно, косточка, она тоже чуть-чуть, вы даже не замечаете, конечно, но она немножко деформируется. И вот эта вот небольшая деформация, она работает на структуре, костной ткани как э, э, сигнал давай перестраивать она и она пользуется тобой перестраивая кость перестраивая хрящ она пользуется тобой если человек ну когда-то вот почувствовал боль в суставах потом она прошла и этот человек думает ну нет у меня иногда болят суставы лягу ка я и вот он быстрее себя убьет в состоянии сидя в состоянии лежа не давая этой нагрузки потому что организм не понимает если эта система не работает значит она не нужна значит я займусь какими нибудь другими системами которые мне нужны больше а мы с вами сейчас должны понять обмен веществ в хрящевой ткани ясное дело что разрушение хряща костей всегда происходит друзья мы в течение суток перестраиваем 500 грамм своей плоти вот буквально 500 грамм своей плоти а старое разрушается, а новое мы создаем. Почему бы нам не перестроить хрящи? Конечно, надо перестраивать. Но, чтобы перестроить хрящи, нам нужно дать все для синтеза хрящевой ткани. И нужно быстрее строить, чем жизнь разрушает. Понимаете? Вот тогда у вас будет прогресс. Тогда у вас будет обострение все реже и реже. Все меньше и меньше по интенсивности. И вы, наконец, забудете, что, такое было, что у вас была проблема с суставами. Вот, как синтезировать хрящ? Ну, слушайте, там есть ключевой белок коллаген, поэтому горе всем тем людям, которые не знают, что такое суточная норма белка. Друзья, я очень много о ней говорю, и книга у меня есть «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Я прям с этого и начинаю. И система старости нет. Буквально первая ступень – это разборки с белком, что у нас по белку внутри. Что у нас по белку в тарелке и вообще что у нас с вами по белку. Поэтому коллаген это самый прочный белок человеческого тела. Вы его собираете не из коллагена, который вы кушаете, нет. Вы его собираете из белковых компонентов, которые находятся в вашем питании. Поэтому мы всегда с завтрака начинаем, в котором должное количество белка. Потом мы начинаем проверять, сколько же белка в, нашем, в моем питании. Из этого пищевого белка построится коллаген. Может быть, если вы даете его если вы белка даете достойное количество потому что а, не обольщайтесь ваши хрящи ваша кожа ваши связки фасты, ваши кости совершенно нежизненно важный орган вообще не жизненно важный орган ни разу можно жить вообще вегетативном состоянии когда только сердце работает вот, вот это вот жизненно важный орган мозг жизненно важный орган печень жизненно важной почки а вот это вот все хрящи не жизненно важны. то есть вам нужно не избыток дать суточный, э, в белке а просто суточную норму чтобы хватало на перестройку помним что каждая шестая аминокислота в коллагенчике серосодержащая. вот для этого у вас в программе сейчас я буду ее вычитывать сера для этого вот, а, а также хрящ состоит из коротенький вот это вот показано глюкозамин и хондроитин. Глюкозамин и хондроитин это ребята, которые делаются хондробластами, это клеточки такие в хрящевой ткани сидят хондробласты и они делают вот эти глюкозаминогликаны и, и глюкозамин и хондроитин и так далее и гиалуроновую кислоту. И а вот эти вот клеточки их тоже нужно кормить, им нужно давать должное количество аминокислот, они уже будут делать то, что нужно. Но счастью, глюкозамин можно дать снаружи хондроитин можно дать снаружи органическую серу можно в том числе дать снаружи чтобы подкормить потому что если ребенок растет физиологическая нагрузка на него ну все хорошо у него все это и так будет развиваться он берет это из пищи вот а человек который уже вырос и который уже допустим набрал лишний вес и у которого уже отключили гормональную функцию к примеру женскую сейчас объясню как это работает вот этому человеку нужно что-то быстрее делать чем природа ну как бы убивает структуру понимаете но если конечно вы хотите оставаться здоровыми людьми откуда боль в спине ну, друзья Друзья, межпозвоночные хрящики, это же тоже хрящики, они же тоже люди, у них тоже пульпозное ядро есть более такая подвижная часть более неподвижная более прочная часть это э, то что вокруг пульпозного ядра но мы умудряемся за жизнь раздавить буквально межпозвоночный хрящ что такое грыжа вот что такое грыжа межпозвоночная начальная дегенерация диска когда пульпозное ядро, ядро в принципе по центру диска находится но может куда-то съезжать уже да вот протрузия очень многие люди с протрузиями э, говорят вот у у меня протрузия в шейном отделе, и в грудном, и в поясничном отделе. Это когда вот это, она не жидкая, она ну, более жидкая, чем все остальное. Часть а, межпозвоночного диска куда-то смещается. Куда-то так смещается, что достигает оболочки этого диска. А грыжа это совсем-то запущенная ситуация. Это когда оно прям прорвало оболочку. Вот это грыжа, и эта грыжа, она же давит на корешки спинного мозга на а, идет в сторону спинного мозга это боль может быть просто невозможно невероятно это вообще оперируют но друзья ну прооперировали вы но ну, ходите вы с титанами штифтами и что вы хоть как-то поменяли структуру в позвонке который в межпозвоночном хряще который хотя бы вот чуть чуть выше или чуть чуть ниже все равно это ваша ответственность хирурги они молодцы сейчас хирургическая техника Прям вообще э, превосходная. Болит у старта забери, ну приходи через 10 лет, когда полностью его уничтожишь, я тебя поставлю искусственный. Друзья, ну у вас не один сустав, у вас второй по крайней мере есть, позвоночник есть и так далее. Надо же подумать, что боже, как же я так живу, что я разрушаю собственные суставы. Может мне пора в систему старости нет, постройнеть уже, похудеть, чтобы было идеальное весоростовое соотношение, чтобы не изнашивались эти суставы. Может быть, мне уже надо как-то подумать о том, как себя строить. Итак, друзья, у кого прям болят суставы, плюсики ставили, сразу расскажу, откуда эта схема. Я только ну, как бы пришла в НСП, посмотрела на НСП как на проект, с помощью которого я могу помогать людям не только в своей стране, но и за рубежом в том числе. Но так как Я, я, не, я не понимала, что я буду работать в интернете, но мне хотелось в международном проекте участвовать, поэтому я приняла предложение от доктора, кушера-гинеколога Олега очень благодарна ему за это вот и он говорит классно как раз международная конференция нутрициологическая в киеве езжай и я приехала я опоздала на лекцию на первую захожу и я прям как гробом пораженная стала на, на, на месте потому что выступала барышня заведующая отделением э, ревматологическим э, института богомольца для меня это прям вот ну, серьезно очень. И как раз она говорила о том, какие у них результаты на нелекарственной терапии болевого синдрома. То есть на нелекарственной терапии, ну, когда болит, да. вот. И я вот встала, и, и я даже это не записывала, я это просто запомнила, знаете, как самая первая, самая ценная для меня информация. Итак, если у вас, вот все девочки, мальчики, кто плюсики ставили, что болят суставы, первое, что нужно сделать, нужно сделать экстренное ощелачивание. Потому что в щелочной среде воспалительный процесс не сильно возможен. Мы даем коралловый кальций. У нас в НСП есть коралловый кальций, он не в, не в этих пакетиках, нет. Он прям вот в порошке, белый порошок. Вот берете мерочку кораллового кальция в пол-литра воды и перемешали и сделали два глоточка. Перемешали через 15, но сделали два глоточка. Итак. В течение дня можете одну мерочку использовать, можете использовать две мерки в течение дня. Это ощелачивание. Записали? Второе. Мы должны дать в тело предшественники противовоспалительных простагландинов. Это очень важно. И это омега-3. И это э, омега-3 это... Если не съешь, то в организм не попадет. То есть она незаменимая. Я специально выбрала, где жить. Я выбрала жить на море. Потому что на море все-таки больше шансов йода получить в должном количестве. И больше шансов омеги-3 получить в должном количестве, если, конечно, ты используешь рыбу. 100 грамм морской рыбы это уже очень хорошо. Это 1 грамм примерно омеги-3. Но в вашем случае, если болит, этой омеги-3 должно быть больше. В НСП есть омега-3. Она очень в ценной форме находится, это натуральный продукт, это не продукт. И в трех капсулках как раз 1 грамм омеги-3, полинасыщенных жирных кислот. Но вам нужно больше, вам нужно по 2-3 раза, а может быть даже и по 3-3 раза. Но давайте остановимся по 2-3 раза. И тогда вы спокойны, что ваша иммунная система будет заниматься синтезом простагландинов, который будет останавливать воспалительный процесс. Дальше, что такое сок нони? Сок нони – это сок таитянского растения, еще Маринда называют. И замечено, что очень хорошо притупляет боль, особенно в суставной системе. В суставах очень хорошо притупляет боль. Замечательно. Только нужно подобрать дозировку. Обычно люди берут одну столовую ложку и долго держат во рту. До тех пор, пока столовая ложка сока нони сама проглотится. Вот. То есть важно держать в подязычном пространстве так долго, чтобы... Ну, как можно дольше. Вот И заметьте, вот есть девчонки, которые говорят, Лен, я подержала, и у меня на 3 часа боль, ну нельзя сказать, что она ушла совсем, но как-то она по-другому переносится. А я вам объясню, почему. Потому что сок нония хитренько работает, он немножечко повышает настроение, общий уровень настроения, немножко притупляет боль за счет снижения остроты воспалительного процесса в самой костно-мышечной ткани. Вот. И, кстати, он регулирует уровень артериального давления. Вот у пожилых людей очень часто высокое артериальное давление, еще и туда работает. Если у вас низкое артериальное давление, он больше вам не снизит ваше давление, можете не переживать. Как подобрать сок нони? Но если вы отрепетировали, что один такой хороший глоток, вот, который вы подержали во рту, оно само проглотилось, успокаивает вам боль на 3 часа, Делайте такие глотки через каждые два с половиной часа, потому что это очень важно разгрузить центральную нервную систему, чтобы она не чувствовала этой боли. На самом деле это, это архиважно, потому что уходит стресс физиологический. Улягутся все воспалительные процессы, когда уходит физиологический стресс. И у вас меньше шансов иметь более длительную фазу обострения. Понимаете, Она, фаза обострения будет более короткой и менее интенсивной. Это важно. Вот. Точно так же работает босфелия. Босфелия это капсулки. Там много трав, но ключевая босфелия тоже снижает остроту воспалительного процесса в костной в суставной ткани. Вот. Причем дозировку тоже нужно подобрать. Но тут не по одной три раза. Я знаю девушку с многолетним, 15-летним ревматоидным артритом. Вот. И она говорит, Лен, я беру 4 капсулы босфелии, глотаю, и у меня на 4,5 часа нет боли. Тот же самый эффект от очень дорогого, там, специального противовоспалительного, нестероидный препарат, который дает какие-то, ну, так как у нее 15 лет стар заболевания, дает побочные эффекты. А здесь без побочных эффектов. Я говорю, и что вы делаете? Ну, говорит, что, что, через каждые 4 часа у меня 4 капсулы. У вас будет по-своему, но выкрутитесь, уйдите из этого обострения. Потому что обострение, да, доктора лечат обострение, но это достаточно жесткая терапия. Не буду распространяться, ладно? Вот. Теперь по поводу хондропротекторов. Теперь по поводу хондропротекторов. Угу. Ладно, это я, я вас не подготовила к хондропротекторам. Я вам говорила, что а, есть такие хондробласты, которые делают глюкозамин, хондроитин а, и гиалуроновую кислоту. Это нам очень важно, чтобы хрящик был такой, знаете, а, амортизационно способный. Вот, эластичный и выдерживал э, большие нагрузки и у нас с вами есть очень хорошие формы глюкозамина хондроитина а, тут э, сравнительная характеристика это э, мне дал доктор который работает как остеопат вот, и он сравнил э, например дона артра с nsp э, и выяснилось что процент содержания вещества в доне артре а, ну, максимум 65 процентов в нсп 83 88 процентов содержание чистого вещества в глюкозамине я сейчас говорю и, кстати разные формы nsp используют глюкозаминогидрохлорид, гидрохлорид дона арта глю, глюкозаминный сульфат а всасываемость примерно одинаковая ну как примерно 80 процентов сульфате и 95 процентов глюкозаминогидрохлориде. гидрохлориде вот самое главное стабильное это вещество или нестабильное сейчас говорю о глюкозамине сульфаты нестабильны и требуют стабилизатора в виде в виде поваренной соли это обычно достаточно большое количество поваренной соли до 400 миллиграмм поваренной поваренной соли это суточная доза практически соли ну просто входящая в состав препарата соответственно если у вас еще и высокое давление то скорее всего вашим продуктом выбора будет все-таки глюкозамина гидрохлорид который использует nsp потому что такая форма не требует стабилизации поваренной соли продукт стабильный, не нуждается в стабилизации вот и, ну, и побочные реакции если вы используете глюкозамина сульфат скорее всего могут быть отеки но ну, потому что стабилизатор поваренная соль чего не бывает если вы используете глюкозаминогидрохлорид вот. И по хондроитину надо у товаропроизводителя четко выяснять, если вы вдруг используете НСП, но я обычно об этом не говорю, он должен быть очень мелко измельчен. То есть это хондроитин это полимер. А вам нужно, чтобы он был измельчен на более мелкое количество запчастей. Вот тогда это все будет очень хорошо усваиваться. Собственно говоря, такой мелко измельченный НСП используют. Итак, что делать для того, чтобы восстанавливать Суставы. Первое это суточная норма белка. Зачем? Чтобы строить а, коллаген, чтобы строить эластин, чтобы строить глюкозаминогликаны в вашей хрящевой ткани и костной ткани. А, зачем нам витамин С в дозе 1 грамм Потому что витамин С стабилизирует структуру соединительной ткани. Представьте, что коллаген это очень плотно сконструированная. С а, Косичка, ее нужно застабилизировать. И очень важно, чтобы было две заколочки. Первая заколочка витамин С и железо, поэтому обязательно проверяем уровень ферритина. А вторая заколочка содержится в любом поливитамином продукте хорошего качества. Это В6, витамин и купрум. Вот, я О, тут об этом не написала, потому что об этом отдельный конспект. Ну, знаете, что вы теперь знаете больше, чем написано в конспекте. Зачем нам органическая сера, чтобы строить? коллаген зачем нам хондропротекторы глюкозамин мы используем полтора миллиграмм 1500 миллиграмм это по одной три раза хондроитин мы используем 1200 миллиграмм это по одной три раза для того чтобы быстрее строить хрящ чем он разрушается Многие спрашивают, Лена, а мне и глюкозамин, и хондроитин использовать? Я говорю, да, пока болит, используем все. То есть мы должны быстрее строить, чем оно разрушается, за счет воспалительного даже процесса. Да, но когда уже переболела, и вы понимаете, теперь ваша задача профилактика. Классно, тогда вы можете глюкозаминчик по 1-3 раза, баночку выпили, окей. Перехожу на хондроитин, выпили, окей. Опять возвращаюсь к глюкозамину вот так. Зачем нам адекватная физическая нагрузка? Ну вы уже знаете, пьезоэлектрический кристалл, если они будут двигать телом, тело не будет перестраивать, и тело будет быстрее разрушаться. Казалось бы, положи себя на кровать, и ты не будешь разрушаться. А так не бывает. Дольше живут люди, которые имеют спортивное умонастроение, да, которые много ходят, которые много у них какие-то физические нагрузки или работа, вот связанная, допустим, выпасом. А овец, овец, большое количество долгожителей, это люди, которые после 120, что еще делать? Конечно, пасти овец. Я вам хорошую привычку навязываю. Раз в 15 минут пейте воду. Зачем нам пить суточную норму воды? Потому что кость на 22% состоит из воды хрящ на 85, а мышца на 75. Засушите себя. Ни костей, ни мышц, ничего не получите. Ни внутрисуставной жидкости. Так, а теперь давайте рассмотрим, какой у нас еще и какая еще подсказка от NSP. Здоровье ваших суставов. Что это за набор такой? Кстати, по-моему, наборы дешевле, да? По-моему, наборы дешевле, чем покупать в разнобой. Честно говоря, я не знаю, но вроде бы мне кто-то говорил, что дешевле. Так вот, глюкозамина. В этот набор входят три баночки. Кондроэтина две баночки и одна баночка метилсульфанил метан органической серы. А помните, я вам показывала набор для костей? А там а, тоже 4 баночки: кальций, Оста плюс, органическая сера и магнийхилат. Вот вы из того набора одну баночку пьете и из этого набора одну баночку пьете. Получается, вы косточки поддерживаете и хрящи поддерживаете. Это очень-очень важно. Очень важно также гормональный фон. иметь в виду, что женщины быстрее и чаще приходят к остеопорозу. И если вы, девочка, старше 40 лет, то у вас уже недостаточность эстрогенов ну, начинается. Где-то ну, ладно, ну с 45 лет количество эстрогена просто падает. И если бы это количество эстрогенов не падало, все было бы хорошо. Потому что вот эти хондробласты, которые переделают хрящевую ткань, они гормонозависимы. Вот те остео Адонтобласты, которые переделывают костную ткань, они гормонозависимы. Вот эти адонтобласты, которые переделывают десневую ткань, они гормонозависимы. А тут нет женских половых гормонов. Боже, ну кто же заведет эти клетки, чтобы мы уже дали весь строительный материал, чтобы началось строительство. Мы уже физическую нагрузку запустили, а нет вот этой гормональной инициации. Так вот, мы можем использовать э, травы, э, ну, травы-клубенечки, которые издавна женщины используют для того, чтобы оставаться, волю в более молодом сохранном виде это дикий ямс как предшественник прогестерона можете использовать одну капсулку два раза в день можете две капсулки два раза в день использовать вам очень это важно чтобы суставы не разрушались чтобы не менялась биодинамика вашего движения ведь четко знаете молодое движение и старое движение молодая походка и старая походка молодая осанка и старая осанка это нам очень важно вот Можете также использовать не только дикий ямс, у нас CX есть, отличный вообще, это травки на, осло, на основе клопогона, FC's донква есть, донква это эстрогеноподобная травка. Вот, если вам до 40, то можете спокойно пропустить этот пункт, вам он не обязательен. Вот для чего нам коррекция гормонального фона. Боже, всего лишь колено болит, а сколько она уже наговорила всего и все надо. Да, а еще я вам про витамин Д не сказала, про кальций сказала. Вы можете использовать сколько угодно кальция, но если вы сидите, у вас сидячий образ жизни, вы офисный планктон, сидите в офисе и носа не показываете на улицу, то витамина D будет очень мало. Вам нужно проверить свой уровень витамина D, потому что без витамина D, сколько бы вы кальция ни использовали, он просто не всосется, транзитом пройдет по кишечнику. А мы берем витамин D, частично в коже образуется под воздействием правильного состояния солнышко правильного не, не не весь земной шар под правильным углом солнца получает вот серьезно совершенно не весь все что выше берлина вот как бы нет вообще шансов даже за летний промежуток времени набраться этого витамина d вот и так называемые тяжелые продукты питания то что женщины не любят молоко все кисломолочное яйца рыба субпродукты там и так далее это женщина не любит, но это источники витамина D2, D3, которые в организме превращается в кальцидиол в печени, а в почках в активный гормон, это реальный гормон кальцитриол, который обеспечит обмен кальция. Поэтому вам важно, если вы не знаете свой уровень витамина D, уже узнать свой уровень витамина D. А, ну и когда вы сдадите вам ваша лаборатория безусловно даст нормы и если вы увидите у вас допустим будет витамин 25 hd3 определять в нанограмм на миллилитр вы увидите что у вас витамина d30 и меньше 30 я хочу у вас спросить вот лето прошло это был классный шанс на есть и наделать в коже витамина D. Почему вы ими не воспользовались? Что там такое у вас? Что за стиль жизни, почему вы не воспользовались? а Вот. И если это действительно так, вам нужно подтянуть уровень витамина D, чтобы он был точно выше 30. И еще последить какое-то количество времени за ним, потому что он иногда очень быстро падает. Вот, ну, как бы у каждого из нас. Вот как вы свой характер знаете, как вы знаете, что вы любите, ваши предпочтения, вы должны знать, как ферритин ведет запас железа в вашем теле себя и как витамин D ведет в вашем теле себя. Вот серьезно говорю, вот это нужно прям вам узнать о себе, это важная информация. Вот. Если вы увидите дефицит, то вы можете его убрать. Есть витамин D очень высокого качества, производство НСП, в странах СНГ в одной таблеточке 600 международных единиц. Это очень мало, я с вами согласна, но специально маленькие таблетулечки вкусненькие такие сделали, чтобы вы могли набрать нужное количество. Если у вас, вы увидите, что у вас выше 30 витамин D, там 30-50, вот, просто в зимний промежуток времени можете использовать профилактическую, очень профилактическую дозу. По 1-2 раза это 1200. Если у вас, ну, немножко меньше 30, то вы можете такую, ну, это верхняя граница профилактической дозы, вы... Можете использовать 2000 международных единиц или больше. Например, по 2-2 раза это будет 2400 международных единиц. Хорошо, хорошо. Если же дефицит, дефицит то вы некоторое время можете использовать 600 то есть по 2-3 раза. 3 600 по 2-3 раза. Сколько времени? 2-3 месяца. Потом убрать на недельку этот витамин D, перепроверить как у вас э, будет новый результат. И вы поймете, насколько вы эффективны, надо повышать дозировку или нет. Сейчас очень многие используют очень высокие дозировки витамина D, я с этим не могу согласиться, потому что все-таки жирорастворимый витамин, и он накапливается. Кстати, передозировка витамина D – это тоже остеопороз. Если вы живете в Европе, США, Канаде, э, ваше правительство – оно и ваше Министерство Здравоохранения не с таким остервенением защищает людей, вымирающих от остеопороза, от витамина D. И вот нет этого остервенения, поэтому разрешено засертифицировать 2000 международных единиц витамина D. Поэтому профилактическая дозировка одна таблетка в день для Европы, США, Канады. Лечебная по одной два раза. Так, что мы еще должны с Вами сделать для своей костно-мышечной системы? Ощелачивание почему ощелачивание, откуда я взяла ощелачивание, друзья, Вся наша жизнь – это на самом деле закис, процесс закисляющий. Это закисляющий процесс. Я сегодня была на пробежке, у меня молочная кислота образовалась, и я закислилась. Вчера у меня был стресс, у меня там свои кислоты образовывались, и я вчера, позавчера я ела шашлык, шикарный шашлык в Стамбуле, всем рекомендую, это тоже закисляющий процесс. У нас нет щелочных развлечений, вот, поэтому где-нибудь в организме всегда преобладают кислые ну, вот этот закисляющий процесс и если вы не даете себе должного количества щелочно-земельных металлов кальция магния то тогда для процессов раскисления ваш организм берет из косточек все это дело и пытается бросить в эту кислую среду кальций и магний как щелочно-земельные металлы и мы на процессы раскисления тратим свою костную ткань в том числе поэтому у нас с вами вариант или водичка с хлорофилом но у меня сегодня не с хлорофилом у меня водичка соустик revive уже сильно разведенная потому что я уже выпила вот а это морская соль глюкозамин внутри Солстик морская соль глюкозамин для бегающих для спортсменов для потеющих людей вот я использую обязательно после а, после спорта вот а, а теперь если если вот болит прям совсем болит и нужно быстро убрать боль. Я, конечно, не люблю такие быстрые э, варианты, но когда болит, надо себе помогать. У нас есть две мази. Одна называется Тайфу, самая вонючая, а другая Эверфлекс, серосодержащий. Вы можете использовать и ту, и другую. А, и вот те люди, у которых болят суставы, говорят, просто волшебно работает. Тайфу, кстати говоря... И еще там есть э, экстракт зимолюбки, и, и это успокаивающее и снотворное. Поэтому многие люди, у которых болят суставы, они заснуть буквально не могут заснуть, по той простой причине, что боль мешает. А с Тейфу прям все хорошо. Зачем нам э, могут пригодиться сосудистые травы? А для улучшения транспорта, потому что все, что я проговорила, нужно еще в кости, в хрящи засунуть. Поэтому иногда мы можем использовать сосудистые травы, для головного мозга тоже полезно. Гинка готукола, перец, чеснок, петрушка, чтобы кровь была подвижная и жидкая. Это тоже важно. Вот Многие говорят, Лена, у меня прям уже остеофиты, у меня пяточная шпора, у меня остеофиты по всему позвоночнику, что мне делать? Делать. как мне сложно отвечать на этот вопрос по остеофитам я так этим людям и говорю вы всю жизнь игнорировали кальций о да вы не знаете до сих пор какой у вас уровень витамина d нет не знаю вот поэтому вы влетели в остеохондроз вост это остеопороз тире остеохондроз и будут шипы потому что вы взяли кальций бросили в кислую среду там произошла нейтрализация процесса, но вы брали ионы кальция, а получили соли кальция, и эти соли кальция пытаются вернуться в кость в соседнюю кость, но они уже нерастворимы, поэтому садятся прямо на хрящ в виде шипа остеофита, поэтому что мы будем делать да все, что я рассказала, мы будем делать все, что я рассказала мы будем делать, вы можете попробовать вот эти остеофиты рассосать используя протеаза протеазу натощак протеазы 2 по 2 2 раза натощак вы можете это попробовать сделать но главный процесс вам придется остановить иначе остеофиты будут везде ну и последнее что я должна сказать о суставах вы знаете очень много воспалительных процессов не артрозов дегенеративных заболеваний а артрита связано все-таки с разными инфекционными агентами. Артриты могут возникать в результате аутоиммунных процессов, в результате, например, хламидиоза. Поэтому, ну, тогда у нас есть другая уже противовоспалительная программа. Это я. Извините. Извините. Ал ⁇ здравствуйте спасибо большое спасибо большое все очень хорошо отлично прям невероятно да благодарю да спасибо большое до свидания да. Вот так, спрашивают, как мой отдых. <с> да, друзья, сегодня была большая тема. Видите, с разных сторон мы к ней подошли, чтобы у вас не было тупого представления. Толк, у меня болит костью, значит, мне нужен кальций. Вот, надеюсь, теперь нет такого представления, да. Я желаю всем слушателям в 90 лет обыгрывать правнуков и праправнуков в пионер был, Потому что сейчас пионер не обучают, а вы обученные, я точно знаю. Пусть бегает, им полезно. Значит, теперь, вот эту вот всю информацию вы же не будете переслушивать. Вы же это не будете переслушивать. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу, куда идти. Вот это вот наше сегодняшнее общение. Иду под наше сегодняшнее видео. Тут нажимаю «Есть ч И да, что мы сегодня сделали. Для тех, кто ищет натуральный эффективный, вот это все мы с вами обсудили, да. Вот, смотрите, конспект здоровья номер 12. Нажимаете на конспект здоровья номер 12, и у вас открывается конспект здоровья номер 12. Девочки, кто меня сейчас слушает через инстаграм, запрашивайте его себе ну, в личку мне напишите. Значит, смотрите, что у нас по конспекту номер 12. Суточную норму белка разобрали. Физическая нагрузка, понятно, зачем. Кальций и МСМ для того, чтобы минерализацию костной ткани, тоже понятно. Постоянная борьба с окислением, только что объяснила, она. Постоянная работа с гормональным фоном, все ясно. Если уже болит, здоровье ваших суставов длительно, понятно. Уровень витамина D, завтра обязательно пойду проверю. И местно мазюкаюсь, если совсем уж болит вот и подробное видео по этой, по этой теме а, боли в суставах смотрите это другая статья и вот она ваша схема омега-3 колораловый кальций сок но не ну, еще я вам сказала дополнительно да это тоже все есть под вашей прямой трансляцией, боже вот она под вашей прямой трансляции вот а, конспект здоровья номер 12 конспект здоровья если если болит вот кто не слушает через Инстаграм, все это дело через Инстаграм запросите. Вот, друзья, очень подробно на эти темы, на все темы по здоровью, которые только могу осознать, что-то еще не осознала, но когда осознаю, доставлю. В революционной системе старости нет. Вот она. Поэтому я очень рекомендую, кто еще не в системе старости нет, кликнуть на эту ссылочку и а, прийти в общество молодеющих красивых девочек и мальчикам в любом возрасте потому что нужно иметь высокий интеллект по здоровью если вы имеете высокий интеллект по здоровью к вам ни одна болячка не прицепится в конспекте здоровья все в запрашиваете в директе у меня да у меня вот теперь готова ответить на ваши вопросы да поехали по вопросам или мне посмотреть эти ваши вопросы сейчас выпьем воды выпьем воды и я буду отвечать на вопрос угу. добрый день у девочки киста 20 20 20 14 лет тупить Киста на яичнике очень многие кисты на яичнике являются фолликулярными, то есть надо посмотреть после следующих месячных, если она уже менструирует, скорее всего менструирует, посмотреть ультразвук и скорее всего там все будет хорошо. Очень многие кисты фолликулярные исчезают после месячных. Традиционно в речи соответствует витамин D пить большими дозировками, чтобы быстро поднять уровень. А НСП витамин можно без перерывов пить по одной таблетке для профилактики. По одной таблетке для профилактики можно без перерывов 600 международных единиц. Это как новорожденным, да? Вот, Поэтому вы можете использовать... Смотрите, профилактическая дозировка по советском пространстве 600... Это минимальная дозировочка, а 2000 это максимальная профилактическая дозировка от 600 до 2000 вот в этом районе можете плавать сколько угодно мы же с вами не доктора мы не должны а, давать а, прям ну, такую пульсовую а, ну, как бы, лечебную терапию мы с вами а, совсем по-другому работаем. мы с вами сдруживаемся с человеком да, светлана нутрицолог и мы бы мы, мы ему помогаем длительный промежуток времени и наша задача не научить его лечить себя наша задача научить его поведению в его теле и если он четко понимает что за седьмим промежутком времени если ничего не делать его витамин d падает до 10 то надо это ему показать чтобы он сам это увидел и он сам может это регулировать потому что если его не научить этому то доктор будет похож на героя который решает серьезные проблемы вот. А лучше сделать человека самого профессионалом, чтобы не нужны были герои там, где не хватает профессионалов. Будьте сами профессионалом. И ваша задача, если вы нутрициолог, научить этому, этого человека этому. Мы используем маленькие безопасные дозировочки по витамину D. Буквально от 600, это одна таблеточка в сутки, до а, 2000. Это будет по 2-2 раза. да? Угу. Так, Елена, подскажите, пожалуйста, наш мегу вместе в один прием можно и нужно пить? Конечно. Здравствуйте. Боль вокруг коленных суставов не дает присесть до конца, как будто жилы натягиваются до боли. Хожу много, не мешает. Действия такие же. Ну, смотрите, на всякий случай действия такие же, но, скорее всего, там проблема с околосуставной сумкой. И знаете, какая она может быть? Где-то мышца чрезмерно сократилась, например, по задней поверхности бедра, она очень короткая и натягивает, как узда, вот, эм, связочки само, самой, самого э, суставного аппарата вот есть такие очень умные надеюсь что вы найдете такого человека остеопат он прямо ручки положит, найдет эту укороченную мышцу и создаст такие для нее возможности условия что она придет в нормальный тонус и она перестанет тогда натягивать эти связочки понимаете вот это вот очень важно мы работаем через через накормить да, вот. А вы можете еще сработать биомеханикой, а, через убери чрезмерное напряжение, убери деформирующую нагрузку. Понимаете, вот, вот так. Вот. Женщина 80 лет, дикий ямс, можно, можно, конечно, можно дикий ямс, да. Вот. У нее глубокие дефициты. Если вы добавите чуть-чуть. Дикий ямс – это чуть-чуть дополнительного прогестерона, которым организм может может воспользоваться. То почему нет? Так вы так быстро задаете вопросы, что я не успеваю читать. Угу. Киста у девочки параавариальная. Ну, смотрите, я тут э, не могу вам дать консультацию, да. Если это параавариальная киста, мы можем ее только давать противо Рассасывающую терапию это протеаза по 2-2 раза натощак, водичка с хлорофилом омега-3. Да, Кристина, а доктор ее наблюдает и смотрит: да, пара авариальная, какая она структура, не дай бог, там сосочка внутри, не дай бог, перегородки. Ну, в общем, узисты могут видеть так называемый, мне нравится киста, да, нормальная себе, просто киста и киста, наблюдаем. Или ой, она нехорошая. Вот это уже задача тех людей, которые наблюдают эту кисту, что я вам скажу в чате, буквально только рассасывающую терапию, давали гормоны не исчезает, поняла так у мамы киста под коленом что можно пропить все что я вам сегодня говорила это имеет смысл мы должны кальций дать потому что не просто так система просела мы должны msm дать для хрящиков для для связочного аппарата мы витамин С, поливитаминный продукт должны дать чтобы у ткани не было дефицита потому что если у ткани дефицит соседнее колено тоже может дать, дать такую же кисту понимаете скажите можно половинить витамин С на спи можно но просто зачем? Его создали так, слоистая форма у него, чтобы он потихонечку отдавал витамин С. Вот. И не надо его ломать пополам, чтобы утром половинку съесть и вечером половинку съесть. Его создали так, чтобы утром одну штучку съедаете и в течение всех суток до следующего приема вы под защитой небольших доз витамина С. Смысл его ломать. Но можно, конечно. Шаркра и формула как принимать можно вместе с Маринда Басфеле. Это тоже, кстати говоря. Очень крутая вещь, как хондропротектор. Можно вместе с Мариндой, можно вместе с Босфейли. Шаркрей Шар формула, я редко о ней говорю, к сожалению, это акулий хрящ, но это действительно, это прям хрящ, да? Вот, ее можно давать тоже для восстановления ваших хрящевых структур. Да, это точно так можно делать. Вот, и шаркрей формула очень хороша при Итах, при ревматоидных артритах. А, потому что как работает этот артрит, воспаляется косточка и э, прорастают кровеносными сосудами ближайший хрящ. Это нехорошо, потому что хрящ должен быть без вот этих сосудов. И вот этот хрящ его уже не восстановить. Вот. А шар-край-формула препятствует вырастанию новых капилляров. И это очень важно. Поэтому при ревматоидных артритах, вообще при артритах любых, вы можете использовать вот этот момент такую хитрость от природы. Да, Лена, при гипертоническом кризе что пропивать? Лекарственные препараты при гипертоническом кризе пропивать. Друзья, я вот вообще, если начнете при мне умирать, вот даже не надейтесь, я не умею оказывать скорую помощь. Вот вообще, я изначально это поняла, и прям даже не стремлюсь, вот вообще. Но я вижу, как помогать отматывать хронический процесс. Вот если вы мне скажете, Лена, у меня артериальная гипертензия, у меня бывает... Вот, Такие кризы гипертонические что мне нужно делать я вам скажу вам нужно идти в систему старости нет потому что ну нет таких людей которые прошли всю систему старости нет и не снизили давление на 10 20 на 30 миллиметров штучного столба в основном Полная нормализация. Я, конечно, не знаю, насколько вы ну, как бы добили эту свою систему, которая корректирует артериальное давление, но мы настолько с разных сторон подходим, что вот знаете, вот не о гипертоническом кризе у меня спрашивайте, а спросите лучше у меня, что мне такое сделать, чтобы это был последний гипертонический криз в моей длинной и продуктивной жизни. И я вам скажу, приходите в систему «Старости нет». Если слабые соединительные ткани, есть суставные боли, некоторые вопросы женские, скажите, с чего начинать? Девочки в чате типа, посоветовали начинать с конспекта 24, у меня четвертая ступень. Вы в системе старости нет, вы в домике, Люда. Я вам уже выдала, как с соединительной тканью работать. Вот и работаете. Я вам уже выдала, ну, возможно, вы уже нормализовали свой, свой вес. Вот это уже меньше нагрузка на всю соединительную ткань. И когда вы дойдете до шестой ступени, это будет тот самый конспект номер 24. То есть, если вы в системе старости нет, я просто вижу, сегодня дежурные дежурный во всех чатах в системе старости нет, вы забегаете наперед, друзья. Но у меня же есть головной мозг, и я продумала: вот если у меня есть девочка, которая не задала в системе старости не отвечать ни единого вопроса: как я могу ее провести вот через все закоулочки здоровья вот абсолютно через все, и обратить ее внимание на те аспекты, которые ей нужны. А вдруг у нее сустав, вдруг у нее слабая соединительная ткани, а вдруг у нее а то, вдруг у нее все. И я так создала программу. Если вы будете забегать наперед, то вы просто, будь, вот когда дойдете до шестой ступени, будете думать, «Хм, так, а у меня, я уже заканчиваю 24-й конспект. Зачем вам это? Вот скажите. Поэтому, если вы в системе, все, вы в домике. Просто идите по боту, я обращаю ваше внимание то на то, то на другое, отрабатывайте все новые привычки и дайте мне возможность выдать вам всю информацию не залпом, так чтобы вы задохнулись, ну как бы не успевали глотать, а по поступенчато, пожалуйста. Являясь читателем вашей книги, моего мужа длительное время болит ахил. Как можно помочь? О, мужчины старше 50 лет, у них такие хрупкие э, вообще связки, сухожилия, в том числе ахиловое сухожилие. В основном э, оно рвется именно у мужчин старше 50 лет. Да. Поэтому мы что делаем? Мы его учим пить воду, пожалуйста. Мы его учим, есть суточную норму по, белка, по белку. Можете дать дополнительные коктейльчики, ему белковый, потому что надо, чтобы этот ахил перестроился. Он иногда рвется, на одной сопельке держится вообще нереально. Вот, и мы ему дадим обязательно МСМ, метил-сульфанил-метан, потому что нужно перестраивать. Также я вам говорила про витамин С, полив, поливитаминный продукт, потому что, помните, да, вам нужно построить новый коллаген, заплести новых, много новых косичек, и чтобы они не расплетались, еще две заколочки, витамин С и железо, проверяем у него уровень ферритина, и В6, а, и... А, Купром, но здесь просто поливитаминный продукт. Итак, метан, витамин С1 грамм, поливитаминный продукт суперкомплекс по 1-2 раза, белковый коктейль дополнительно, вот, и суточная норма по воде. Пожалуйста, вот это вот очень важно, потому что, да, ну, они, эти мужчины очень сложно расхаживаться, разбегиваются, и очень часто тренировочный процесс заканчивается буквально за первую пробежку. Я могу рассказать о Юре Юра, привет. В общем, мы с Юрой решили бегать. Было это очень-очень давно. Мы вышли из дому и через 10 минут вернулись назад, потому что он тут же потянул свой ахил. Потом он очень долго восстанавливался, а потом мы решили действовать умнее. Вот, как долго можно прописать препараты при аутоиммунном заболевании? Пропивать, наверное. Ну, аутоиммунное заболевание это же долгое заболевание, да? Вот. Оно хроническое, наверное, заболевание. Поэтому у нас есть конспект здоровья номер 24. Мы его используем раз в год. А все остальное время мы себя кормим. Кормим, восстанавливаем. Потом раз в год опять. 24-й конспект. Там есть аутоиммунный протокол. И весь остальной год мы себя кормим опять. Вот так и работаем. Так. Пошло человеку после операции по поводу катаракты, что можно принимать и как долго. Но хрусталики мы уже заменили. Скорее всего, больше всего, чаще всего хрусталик портится, потому что у человека высокий уровень сахара в крови. И это самая большая проблема. Поэтому вам нужно восстановить, чтобы сахар в крови был нормальный и ничто так кру круто не работает, как нет ни не инсулин как физическая нагрузка и корректное нормальное питание поэтому если пожилой человек сам хочет себе помочь алена вы ему не поможете потому что нет волшебной таблетки от сахара я уверена что там сахар подшкаливает вот. у меня есть книга старости нет или как оставить доктора без работы своего не всех а своего так вот очень подробно описана история про углеводы. И описано, как пользоваться собственным глюкометром, чтобы жить долгую жизнь. Потому что то, что он потерял хрусталик, ну как бы это самое маленькое, что он потерял. Он может потерять почки, он может потерять зрение, он может потерять ногу. Вот это вот да. Добрый день. Вопрос. Так, что-то Инстаграм молчит, а Ютуб прям зашкаливает по вопросам. Добрый день. Вопрос. Не по теме, перенесла ковид, температура во время болезни была понижена, Прошел год, температура так и остается. раньше всегда была 36,6, с чем это будет быть связано? Олечка, не знаю, но я точно знаю, что себя нужно кормить. Вот посмотрите, чего вам не хватает. Вы же, у меня во всех чатах, по-моему, белок есть для иммунной системы? Даете суточную норму, точно, вы доперевариваете, или может быть вам нужно догоняться коктейльчиком, посмотрите. Так, хорошо, что еще для иммунной системы нужно? Всегда достаток по минералам, по витаминам. Это может быть суперкомплекс, защитная формула, по, э, ну, вот так, чтобы было всегда. Всегда не могу сказать избыток да, достаток по антиоксидантам то зомброза, то антиоксидант то гриппайн вот вот и на это нужно обращать внимание иммунная система идет на на низ, почему-то на низкой температуре может конечно это гипоталамические какие-то э, э, еще вещи вот, где кто у нас там корректирует э, э, термообмен но все-таки все-таки на всякий случай, все мы должны быть рачительными хозяйками, просто себя кормить. Как себе помочь при поперечном плоскостопии? Походишь, боль невыносимая. Спасибо за подсказку. поперечная плоскостопия это слабая соединительная ткань. У многих плохая осанка, кстати говоря, но не у всех. Попер... Вот эта, э, косточка первая плюс нефаланговый сустав выскакивает, не у всех же, да? То есть, скорее всего, с течением времени. Так произошло, что негативный стресс вас скрючил вниз и немножко впереди. И вся ваша нагрузка, которая раньше приходилась на центр стопы, на центр стопы, теперь приходится ближе к пальчикам. И первый плюс нефаланговый сустав страдает. Вот и называется это поперечная плоскостопие. Поэтому из э, еды мы даем все, что я сегодня сказала. Суточную норму белка. Органическую серу мы даем. Даем витамин С, даем витаминный комплекс. Вот это вот очень важно. И вам нужно работать со санкой. Вам нужно перестать завалиться к переде. Убрать эту возрастную... Ну, вы просто себе по-другому будете нравиться. Вы себе нравиться начнете в зеркале, когда вы уберете вот эту вот вещь. В системе старости нет. Это девятая ступень. Мы до нее обязательно дойдем. Многие говорят, как Лена ты можешь давать физическую нагрузку, а не давать информацию по осанке. А чтобы вы приняли нормальную осанку, вас докормить надо. То есть нужно создать структуры – кости, хрящи, мышцы, связки. Недокормленные люди не будут держать осанку, хоть с хлыстом ходи. За ним. Поэтому последовательность ступень, ступень, я знаете, даже подумала на эту тему. Может быть, и надо переделать последовательность ступень? Нет, не надо. Как только себя докормите, сразу получите эту королевскую осанку. В общем, у вас два у вас два направления действия кормить и работать с осанкой. Лена, а можно витамин С с Левгардом? Не получится передозировки по витамину С. В Левгарде 250 миллиграмм. Ну 250 плюс 250 по одной два раза это 500 миллиграмм. Вот, а нам полезно иногда прям дать насыщающую дозу по витамину С. Если переживаете, можно чередовать, чтобы не было просто много таблеток в, в руке, да, вот, и не было масла масляного, можете чередовать, это не принципиально. Принципиально собой заниматься, вот это принципиально. Так, витамин С, а, водорастворимые излишки выведутся с мочой, точно. Почему воспаляется хрящ? Ой, я сегодня много всяких вам набросала вариантов, да, аутоиммунный может быть процесс, это может быть хламидийный процесс, да, такое тоже может быть, или любая другая инфекция, вот, и это может быть артроз, артроз это не столько воспаление, сколько износ. Спасибо большое за информацию, спасибо вам. Вот почему я спрашиваю благодаря. Лена, большое спасибо за ответ. Я в системе, это у моей приятельницы, этот Крис, попала в больницу. Меня спрашивает, как это я похудела, рассказываю. Но если вам нужно что-то ей в больничку принести, смотрите, Крис у подруги, да, дайте ей замброзу в больницу. Прям принесите ей во-первых, это вкусно, доктора не против, потому что, ну, подумаешь, сок какой-то, а это очень мощный антиоксидант. Сейчас у нее криз, у нее там в башке страшное дело. Хорошо, что не инсульт, да? Вот, а мы уберем все свободные радикалы, но не все, которые успеем схватить, и полегче будет. Клеточки будут принимать решение: о, мне полегче буду жить, а так она может принять решение: о, что-то мне плохо, буду умирать. Понимаете? Вот, клеточки, то есть. Клетки принимают решения о здоровье, о болезни, о жизни, о смерти. И мы можем помочь принять решение в сторону здоровья и жизни. Здравствуйте, Лена. Остая пения, верхняя граница. Так, минус 2,4. Боли в суставах нет. Врач сказала, пить кальций дополнительно, а только... Не пить кальций дополнительно, а только из продуктов питания. Боже, мне 61 год, пью кальций, магний и МСМ. Но я надеюсь, Наталья Рябушкина, я сегодня настолько подробно вам все это дело объяснила. Да? Вот, мне очень жаль, что такой доктор сидит на приеме. Я думаю, что у него не то, у самого не только остеопороз уже, а ну, не, не остеопения, а остеопороз. Я сегодня все рассказала, начиная с двигательной активности, заканчивая минерализацией костной ткани. Вот, и э, я не, не выдумываю, у меня из мозга не выдумано ничего. Я обращаюсь просто к официальным источникам. Если Министерство здравоохранения России, Украины, Беларуси, Всемирная организация здравоохранения для вашего доктора, ну как бы э, не туда, ну тогда не знаю прям, ну, да. Мне полных 57 лет, я в системе старости нет. По вашей рекомендации сдала ферритин в ответе: да, 243 это много, это много. Нулевая ступень 21 день. Да, это много, скорее всего, или вы в серьезном метаболическом синдроме, то есть боль талия больше 80, давление может быть высокое, сахар может быть высокий. Если нет, то скорее всего вы перенесли какую-нибудь э, инфекцию, например, ковид. Вот. Или в организме какой-то острый процесс идет, какой-то острый воспалительный процесс, потому что ферритин на острый воспалительный процесс тоже реагирует. Но вы этот ферритин истратите за жизнь. Нет биологически активного комплекса, который бы снизил ваш холестерин. Ну как бы и задачи нет. Мы просто понимаем, ага, в организме что-то вот такое. Поэтому, если это метаболический синдром, вы под зонтиком, то есть вы выйдете из метаболического синдрома, я вас с этим поздравляю, вы в системе старости нет. Если это какой-то острый процесс, вы бы, ну не сидели в воскресенье дома, не задавали вам мне вопросы, лечились бы, да, вот. Или это вот э, все-таки ковид был, наделал делов все заканчиваем девушки с вопросами извините так добрый день принимаю пау, пау одновременно с индолом можно или последний тут лишний при онкологии нет индол нужно использовать потому что индол повышает способность печени выводить жирорастворимые токсины в 50 раз. 50 раз. В 50 и при этом индол не называют гепатопротектором да вот а uh. Лена уже два месяца болит пятка, кость. 9 месяцев у вас на курсах. Это пяточная шпора, скорее всего. Надо понять, что это такое. Если это пяточная шпора, то мы делаем акцент на ощелачивание. Вода с хлорофилом пол-литра, вода солстикрывает пол-литра, ну и просто водичка с лимоном. Вот вам уже полтора литра ощелачивающих растворов разной степени. Можете коралловый кальций, например, использовать. Вот. А также мы занимаемся уровнем витамина D, я надеюсь, что вы уже посмотрели, раз вы уже 9 месяцев на курсах, и корректируем его, и даем суточную норму кайция. Чем помочь из продуктов НСП при кистах на почках? У нас сейчас такое классное диагностическое оборудование, что кисты на почках, по данным УЗИСТов, у каждого пятого, Поэтому если эта киста себе спокойненько сидит, никого не трогает, не растет, не меняется в своем внешнем виде, мы ее просто наблюдаем. Если вы не хотите просто наблюдать, тогда есть рассасывающая терапия. Протеаза, это протеолитические ферменты, по 2-2 раза натощак, выбирайте время натощак, запивайте водичкой с хлорофиллом. Так, о козье молоке. Можно употреблять сыворотку, творог, сыр из него. Не жирно для организма? Да нет, конечно, используйте. У меня был промежуток времени, когда я использовала исключительно козье молоко. Ну, С входила, куда-то там приносила козье молоко. Я очень любила козье молоко. Серьезный продукт прям такой. А потом, что-то эта коза, я не знаю, куда-то делась. И я стала просто обычное молоко коровье использовать. Во-первых, оно не такое как бы серьезная по вкусу, как вода водой, да еще и сладкая, вот. Поэтому я кози продукты очень люблю. не да. Недокормленные люди белок, точно, да. Какие витамины можно при планировании беременности? Берите суперкомплекс по одной два раза. Это как раз 400 микрограмм фолиевой кислоты профилактика пороков развития нервной трубки плода, вот, и все остальные витамины, минералы. Но у меня есть можно я вам покажу? Знаете, у меня есть достаточно хороший сайт, мой экран. Смотрите, сайт называется еленабахтина.ру. И в нем есть блог. И вот в этом блоге есть поиск. И пишем беременность. Беременность. Нам же нужна подготовка к беременности. Просто у меня очень много информации на эту тему. И смотрите, ну мужскую беременность мы не будем трогать. Вот. Угу. Сейчас, сейчас. В общем, у меня здесь достаточно много информации о ранние сроки беременности. Да что ж такое. Сейчас вот, как преодолеть бесплодие, ранние сроки беременности, принатальная диагностика, подготовка к беременности. Нажимаете на подготовку к беременности и а, в, в, тут все расписано. Когда начинать, что пить, что мужу сделать, что вам сделать. Ну в общем все, все, все. Вот, я думаю, что надо научиться пользоваться этим сайтиком, потому что на нем достаточно много всякой полезной информации. Сейчас просто не модно сайтами пользоваться, пока найдешь, что достигать ну на самом деле продолжаю туда дублировать информацию продолжаю наполнять этот сайт на всякий случай будет вот вам ссылочка на этот на то что я нашла. Почему перед затяжными дождями отекают болят суставы? Ну это метеозависимость, где тонко, там и рвется, особенно если вы метеозависимы. Поэтому моя сегодняшняя тема, она как раз была для вас. Можно ли есть абрикосовые косточки? Сейчас продается паста из них. Ой, один раз я... Дедушка мне лускал эти абрикосовые косточки, а я ребенок ела. И я не помню, чтобы мне когда-нибудь было настолько плохо. Я ими отравилась, потому что там есть вещество цианиды. Цианиды в абрикосовых косточках. Поэтому ну, нужно просто знать меру. Очень небольшое количество. Тем более, если паста, то есть это уже кто-то для вас это все сделал. Помните про цианиды? Это цианистый калий буквально. Это очень серьезно. Да, сахар, талия, давление угадала, да? Себя кормлю уже 10 месяцев, столько с вами. Супер комплекс постоянно. Келп, кальций, магний, хилат, витамин Е, Мсм, омега, лицетин и так далее. Супер, Олечка, молодец. Все, друзья, Леночка, вот меня уже начинает благодарить за эфир. Хорошо. Последний вопрос отвечаю хондроартроз третьей степени это забитый сустав можно восстановить хрящ и избежать замены сустава с искренним уважением смотрите павел надо стараться я не знаю знаете как вот а притча сколько сколько, за сколько времени дойдут до ближайшего города а старец сидит и ничего не говорит это говорит, сначала начни двигаться я посмотрю с какой-то скоростью будешь двигаться и тогда я тебе уже отвечу да поэтому друзья ну, и вы не знаете, вы восстановите хондро, хондроартроз третьей степени или, или не восстановите, вы не понимаете, да, перспективно им заниматься или нет. Займитесь соседним тазобедренным суставом, он тоже в плохой ситуации, потому что он на себя взял нагрузку от больного сустава, потому что больной это болит, и вся нагрузка на этот. А чем вы будете, что вы тогда будете делать, когда и соседний начнет болеть, да? Поэтому кормим все суставы. Челюстные, тазобедренные, все суставы пальчиков. Я рассказала, как вам это сделать. И вот я видела здесь вопросик, еще секундочку. Что тут был за вопросик в инстаграме? Скажите, почему от хлорофила воспаляется кишечник? Первый раз такое слышу, от хлорофила воспаляется кишечник. Но ну, есть такой момент, не подходит вам какой-то продукт. Но от хлорофила, ну, во-первых, он... В желудке начинает, это же белок, он в желудке переваривается, его даминокислоты разбирает, и потом уже в крови он себя ведет как транспортный белок, но не сам хлорофил, а то, что из него делают, очень вряд ли очень маленькая вероятность, что это прямо от хлорофила попробуйте поискать какую-то другую причину, но хлорофил отмените, если отменили хлорофилл э, и исчезло ваше страдание, то может быть это индивидуальная какая-то непереносимость, все может быть вот, потому что мы очень-очень разные но вообще хлорофилл это же зелень, вы же используете зелень в питании вот, это очень полезно кстати, есть по хлорофилу целая лекция у меня на youtube канале ну что друзья всех люблю всех целую я очень рада что сегодня вам выдала эту тему и что вы знаете что такое конспект номер 12 и что вы знаете что суставы нужно беречь буквально с молоду.